вопрос. Это согласно пункту 22 статьи 29 Федерального закона об основных гарантиях, член комиссии с правом совещательного голоса обладает равными правами член комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и проведения выборов, за исключением закрытого перечня прав, которые обозначены по пунктах А с А до Д, вот указанного мной пункта. И отсюда вопрос возникает, а почему в пункте 3.1.3 проекта указаны только члены комиссии с правом решающего голоса. Еще раз подчеркиваю, это методические рекомендации. Мы полагаем, что в данной ситуации, когда присутствует на заседании, на съезде конференции в общем собрании избирательного объединения представитель комиссии, он должен занимать максимально нейтральную позицию, в отличие от члена совещательного голосом, который, как известно, представляет интересы политической партии. Поэтому, на наш взгляд, было бы некорректно рекомендовать направлять в качестве представителей членов комиссии с правом совещательного голоса. На мой взгляд, вместе с тем, никто не может воспрепятствовать в этой ситуации членов комиссии с совещательным голосом присутствовать на заседании съезде конференции конкурирующей партии. Хотя, может быть, представитель партии со мной поспорят.